пожалуйста я исправляла некоторые дефекты речи как сделать так чтобы мозг нейронные связи быстро адаптировались к новому произношению поможет вам щавель возьмите щавель конский или пищевой накопайте корней насушите их перетрите в порошок каждый день пейте 1 чайная ложка на стакан воды Один-два месяца и мозги синхронизируются с аппаратом проверенный очень хороший метод кстати поможет и тем кто заикается дальше, дыхание по патрулу Далкару, выполняйте его и вот таких проблем не будет в